Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Извиняюсь за свой внешний вид. А все потому, что сегодня я буду тестировать вот такую краску для волос. Это идет новиночка. Так, Color Luxury, Эковид, крем-краска без Сто 100% натуральное льняное масло, стойкий цвет, уход за волосами, полное закрашивание седины, без амиака. Так, оттенок я взяла 4,75. К сожалению, чек потеряла, не помню, сколько стоит. Если найду, вставлю видео. Но... Не больше 77 рублей она стоила, это точно. Вот, Как видите, у меня отросли корни, где-то вот настолько. То есть, нужно подкрашивать. Решила попробовать. Я не сомневаюсь в том, что она окрасит мои корни. Мне интересно, как она себя поведет. Потому что в прошлый раз был опыт неудачный с краской, с фикс прайс. Поэтому я надеюсь, что с этой проблем не будет. Вот. Давайте посмотрим, что у нас идет внутри. Внутри идет вот такой тюбик. Так, 40 мл номинальный объем. Так, оксидант. Бальзам закрепитель цвета для окрашенных волос. Вот такой вот интересный. Перчатки. И инструкция. Так, что нам здесь пишут? Безымячный крем-краска для волос, предназначенный для стойкого окрашивания и тонирования волос. В состав входят ингредиенты, придающие волосам шелковистость, блеск и мягкость. Купаж лесных и садовых ягод из брусники, ежевики, земляники, клюквы, малины, черники и шелковицы. из витаминов, микроэлементов и оксидантов для волос. Предотвращает разрушение волосяного стержня, способствует быстрой регенерации кожи головы. 100% льняной массы, аминокислоты, аргинин, значительно улучшает структуру волос. Современная безаммиачная формула – это возможность менять цвет волос и при этом не бояться за их здоровье. Я надеюсь. Кремообразный состав обеспечивает точное и равномерное нанесение. Крем-краска легко распределяется по волосам, не растекается при окрашивании, удобно для применения в домашних условиях. Я взяла одну упаковку всего, так как мне нужны только корни. Подкрасить, ну что-то растяну по волосам. В общем, думаю, надеюсь, мне хватит. Так, что нам тут инструкции пишут? Давайте посмотрим. В общем, вроде ничего такого особенного, светло-естественного. Оставьте крашеную смесь на волосах для воздействия на 25-30 минут. Затем, используя рас... редкую расческу, равномерно распределите смесь по всей длине волос и оставьте еще на 5 минут. Никогда не храните оставшуюся смесь, немедленно выбросьте ее до избегания разрыва флакона и желательного разбрызгивания продукта. Так, в принципе, ничего особенного здесь не написано. Как в стандартных красках, в общем, ничего такого нету. В общем, давайте пробовать. Сейчас нанесу, скажу свои ощущения. В общем, увидимся. Так, ну что, вот нанесла краску. Что хочу сказать краска пока все нормально с ней ничего не жгёт не щиплет пахнет кстати она приятно действительно там походу нет аммиака нет вот этого ядреного запаха который и глаза и нос дерет просто аж невозможно дышать тут все нормально вот посмотрим что будет конечно переживаю потому что тот опыт был именно после того, когда я уже все смыла. Я не могла расчесать волосы. Вообще они у меня были сухие, как солома. В общем, лечила я их долго после этой краски. Посмотрим, что будет с этой. Надеюсь, все хорошо. Кстати, краски вообще хватило на корни. И даже еще там осталось. Я немножко растянула по волосам. В общем, встретимся с вами на готовом результате. Все расскажу. Так, ну что. Вот у меня результат получился все прокрасилось, все хорошо краска мне понравилась, никакого дискомфорта мне не доставила все хорошо волосы мягкие не пересушенные, как с прошлого опыта но я после мытья головы нанесла еще одно средство из фикс прайс какое оставлю в интриге увидите в следующем обзоре его так что средство мне тоже понравилось вот как будет для вас сюрпризом вот так что краску я рекомендую покупайте смело Тем более безымячная в общем все хорошо мне понравилось даже не стала вытягивать волосы потому что мягкие нежные вот расчесались тоже хорошо в общем я довольна в общем как то так не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!